взяли просто не все, потому что столов не хватало, то есть у нас нет правления, мы брать просто не стали, потому что лучше что-то не взять, чем какой-то сыпать такой кучи неудобной вот, но я так думаю этот вопрос решаем, потому что если столов у них здесь нет, то в принципе мы во многих местах отыскиваем просто прям отдельные фирмы которые этим занимаются, ну то есть столы так, привозят. Помещение здесь хорошее. То есть вот если в следующий раз оно не будет занято, то есть мы ну, здесь прям встанем. Здесь mm -hmm. можно прямо делать такие ярмарки хорошие. Потому что опять же не во всех местах есть хорошее помещения. Иногда На барана Вы собираетесь возвращаться или нет? Там все что таки не очень удобно. В то есть чего? узенькие залы. Залы узенькие. Понимаешь? Mm -hmm. И дело в том, что если, допустим, делаешь особенно зимой, то фактически ребятам ждать надо на улице. Ну это да. вот ладно, если минус 20, а если минус 40. Mm -hmm. Понимаешь, это ну вот там ну, стоишь, кому ждешь, не пока. Нужно, да нет, ну слушай, ну зачем так сделать? Это можно так сказать, кому нужно кто-то на северный полюс. Вот, предзаказчики карьере. точно придут. Нет, а, знаешь как, а смысл в том, что да, ярмарка такой формат, который сделать удобным, как розничный магазин, просто нельзя. Потому что там все это делается много месяцев, выкладывать там, ставить, а здесь ты заехал, и тебе надо сделать за три часа вот это все, да? Но это не значит, что вот то, что можно улучшить, это улучшать надо. То есть вот зал шире, да, чтобы там вот не вот так вот было сделать там, да? столов сделать там, больше сделать там да чтобы вот могли те люди которые на самом деле хотят на ярмарку оп, оп, прийти и закупить вот сделать так чтобы их запустить за час вот мы собственно это и делаем mm -hmm. то а есть сложно вообще ярмарку организовать ты знаешь в первые 20 раз да а вот это у нас уже ну наверное у двухсотое может быть тогда ну вот а, в, целом. А, в целом это уже знаешь как идет вот так так вот спишь уже а сам уже а, что делать сам уже. Какие все ну по, все? по россии легче наверное назвать где нас нет он ну, вот из таких вот достаточно mm -hmm. больших вот мы сейчас едем в первый раз в томск новосибирск барнаул в темерово и в Ново. Mm -hmm. Да. вот сейчас отсюда у нас как бы идет дальше вот а в чем были сложности где организаторские а знаешь как вот как бы ты в чужой город выезжаешь да mm -hmm. что там как вообще вот ну вот вот здесь допустим от ад, ад, ад, ад, администрация хорошая то есть они все знают то есть без всяких этих да а иногда ведь заезжаешь а вы кто вот так вот, да Никаких не оставить, ни контактов, ничего, блин. То есть сидит бабулька, боктер. вы кто? И вот ей вот это вот объяснить надо, чтобы она еще созвонилась. Он говорит, я звонить не буду. Вы что? Ну вот всякое на самом деле бывает. Понимаешь, иногда нам буквально за неделю сообщают, что, ребята, извините, мы вам сдать не можем. Да, ну вот особенно вот в этом, ну в каких-нибудь... Да как, потому что заходит мэрия, говорит, ребята, надо сделать мероприятие. У нас этот день занят. В смысле занят? Mm -hmm. Все, он не занят. А это искать вот буквально надо в течение дня искать, потом всем вот сотням ребятам сообщить, что место сменилось. Это... Вот нам сейчас вот я уезжал, да, вот. Mm -hmm. У нас вот так вот буквально за неделю три места сменилось. И вот они искали там, блин, что, как. Ну, ну, всякое бывает. Здесь у нас один раз так было в Омске. А есть ли такой город, в который вообще не хочется возвращаться? Есть, но я не скажу. А наоборот, в который хочется возвращаться? Знаешь, во многие... Нет, это и есть... Города любимчики. Какие? Вот лично у меня, да? Да. Знаешь, на самом многие... Ну, вот, ну вот, на самом деле. Прямо вот иногда вот заезжаешь, и все отлично. Отличное помещение, там, отличная администрация. Все прямо идет, прямо вот, вот так вот, да? Да много? Нет. Вот у нас рядом Самара. Вот это уже как себе домой. Сходили, сделали, да? В, в Тольятти это вот опять же все рядом, да? Нет, много где, много. То есть уже нас знают, мы уже там знаем. Особенно есть несколько городов, где мы прям как с первого раза вот в какое-то помещение зашли. Мы уже работаем, там уже чай пить завод. Заезжаешь, тебе подходит администратор, тетя кого, наверное, с утра ничего не ели. Ну, идемте пить чай. Ну, всякое на самом деле. Была. А кто придумал вот эту. Систему а, а, жетонов? я. Да? Да. где увидели или сами? Нет, это знаешь как, это вот, нет, я не буду сообщать, что я прям сел так, знаешь, так. Идея. Нет, это было не совсем так. Знаешь, чаще всего это идет такое совместное творчество, что ли, кто-то идею одну. Закинул. О, слушайте, а вот, блин, а как вот нам сделать, да? Потому что ведь как идет? Ярмарка идет 2 часа, да? И ребятам как не сообщают, что, ребята, можно на полчаса прийти по почте. Нифига. Все идут к открытию, да? И Вот так вот. И очень а, сложно взять вот тем вот людям, кто на самом деле просто хочет прийти, набраться, уйти, да? Потому что многие идут пообщаться, там, побегать, попрыгать, там, и так далее, Да? Ну, и мы вот а, а, сели, а что сделать, вот так, что сделать, да, и, собственно, у нас такая идея появилась, пропускать по билетам, но если эти а, билеты отдавать за деньги, а, собственно, за что, да? mm -hmm. за то, что человек может зайти на ярмарку, но это как-то, собственно, за что, <laughs> понимаешь, и а, ст, а, стали их отдавать вот за то, что человек сел, что-то нашел на сайте у нас, да, или в альбомах, сделал заказ. Вот он его сделал на определенную сумму, вот на тебе билет, можешь э, зайти и спокойно смотреть, что-то взять еще. Ну, или не заходить, это уже, ну, как бы, дело-то. Сейчас, слушаешь, мне звонит шофер, сможете сейчас отдавать? То есть у нас э, есть свой такой достаточно определенный коллектив, и вот а, в чем я вижу у нас огромный плюс, то что вот какие-то идеи, это идет просто мгновенный раздув. Давайте вот это сделаем. О, а как? О, а mm -hmm. чё кто? А то что думаешь? О, слушайте, а вот это можно так, а это так, а это так. И это вот очень хорошо. То есть не так, что вот тот один вот а, сидит и какую-то идею вот он ее там напиливает. А как это сделать? Раз-раз-раз и очень так это. Вот. Почему именно аниме? Я так скажу. За исключением, наверное, одного меня, все остальные у нас, ребята, фанаты аниме. фанат аниме. То есть там а, аниме там, ну, вот, там, о, смотрят, смотрят все новинки, всех знают, там, что, куда, как. Я бывает, смотрю, говорю, кто это? Говорю, Дим, да ты что? Это же вот, это в том сезоне, вот он там был, я такой, да? Хорошо. Ну, как так относитесь так... к таким вот жанрам, как его и юрий? Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, буквально а это, да. Алло, да, а, здесь вы уже, да? Здесь, надо просто. Нормально. Так, а, а вот мы, знаете как, нам надо еще минуточек 15. Ясно, да. Так, все, а у вас там какой од, од, од, Номер или в одни О, стоите, ясно, все, да, угу, все, знаешь, вот если без каких-то сильных извращений, ну, ну что сделаешь, лично я к ним не отношусь. Ну, так про себя мы знаешь, как эти направления. На самом деле не раздуваем а считаем, что есть Много еще Чего-всего В аниме mm -hmm. То есть оно очень на самом деле широкое И там есть от от и до там, да. И там вот на любой вкус Для, я считаю, наверное Для любого возраста Я сам смотрел Я вот смотрел целый сезон Атаки Титанов Прям mm. вот стал, стал смотреть а из фильмов? Отдельные фильмы, может, вот а, знаешь вот все вот никак не о, соберусь нет мне охота нет я а, слышал что ну на самом деле такие о, фильмы то есть их просто вот посмотреть да как ты знаешь как-то вот все вот как нет ну, я некий. я их буду о, смотреть чтобы просто свой какой-то расширить культурный кругозор, скажем, да. Потому что я так думаю, само собой, там есть такие вещи, на которые один раз глянуть и забыть, что там, что-то снято, да, есть такие вещи, которые, ну, просто вот классика. откуда взялась идея ездить по городам и Она, в она знаешь как, она вот как-то Опять же, это не было вот такой вот, о, кстати, там, да, это как-то по шагам шло. Это, наверное, вот шло с того, что мы посещали фестивали, да, ну, вот там же какая-то стоит ярмарка, но вот этот вот формат, он нам вот как-то вот очень вот был вот никак, но это вот не то вот место, да, и это все, таки делаются фестивали и для этого. И как-то по а, шагам мы а, с, а, попробовали а, сами и нам понравилось на самом деле на ярмарке выезжать. И, и это знаешь, это вот так идти. Осталось а, все как-то шире, шире, шире, шире, шире, шире. Собственно, вот вот так. Что случается с предзаказами, которые они ну, которые не взяли, которые пришел с... человек? <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> расформировывается а вот тот а, те люди которые их на самом деле а, собирают на складе они очень долго и очень сильно ругаются очень долго они прямо вот очень сильно но они потом доходят в итоге как-нибудь нет а, знаешь таких людей на самом деле помещаем в, в черный список mm -hmm. в том а, смысле что им некоторое время иногда а, длительно от них их просто не поднимает дело в том что достаточно ну вот многие вещи они либо штучные либо уже остаются штучные вот человек взял ему это сложили нету да а вот у нас идет сезон это же просто вот отсыпется очень много со всех городов а этого уже нету понимаешь а вот кто-то это взять хотел а ему год слушай извини нету а по какому принципу идет набор волонтеров Потому что кому-то одабривают заявку, а кому-то нет. Вот я на самом деле так сообщу. У нас есть на самом деле регламент, да? Да. Mm -hmm. И есть несколько фильтров, по которым ну, мы каких-то людей, допустим, не берем. Основной фильтр – это то, что человек регламент не читает. Ему говорят, ты его регламент не прочитал. Он говорит, нет, прочитал. А мы знаем, когда человек читал, а когда нет, понимаешь? Какой-нибудь шрифт там не... Нет, нет, нет, это очень все делается, на самом деле легко. Если человек его реально не читал, он говорит, читай. Он говорит, я его прочитал. Нет, ты его не прочитал. Да, там по-любому в конце регламента скажите кодовое слово. Да, я тоже это Вот, и когда человек это не делает, два раза нет и нет, понимаешь? То есть, там есть, на самом деле, несколько шагов, если это не делает человек, мы его не берем. И иногда мы не берем тех вот людей, которые нам просто не понравились, я скажу честно. Потому что, когда на ярмарку приходит вот 40 ребят, да, mm -hmm. вот с ними няньки у нас нету времени, потому что это очень все по времени жестко. Это вот здесь очень, вот все столы стоят, а иногда их надо там, блин, откуда-то носить, все это ставить, понимаешь? Все это очень... И иногда это идет вот. То есть это вот мы здесь ходили спокойно. А иногда ты как... Вот так вот весь. И понимаешь, когда человеку говоришь, сделай вот это. Че? Сделай вот так. Зачем? Просто сделай. Откуда? Все, ты к нему ставишь. Извини. Все. Понимаешь? А мы что это идет, это вот так идет, Понимаешь? То есть, вот, вот просто много, ребят, если человек начинает затупливать, что-то делать не так. Ну, кто-то ну... первый раз вот набирает а, Знаешь как, вот а, смотри, даже если человек в первый раз, у него есть такая функция слышать. да? Mm -hmm. Вот я говорю, Лиза, а, слышишь ведь, да, имя? Yeah. Отлично. А кто-то подходит и говорит, что вот так вот, что? Ну что, ну, значит, человек не слышат. Какие планы на будущее? Как собираетесь развиваться? Это отчасти информация секретная. Отчасти, да? Потому что я почему сообщу? У нас есть на самом деле конкуренты. Лично я считаю, что мы в этом лучшие. Но mm -hmm. это так, это знаешь, в виде самой рекламы. И они у нас о, слизывают. И иногда вот один просто к одному, даже не понимая, зачем это, что это делается. Ну, мы иногда ярмарки посещаем, и смотришь, о, сделано как у нас. И просто видно, что делают, а зачем, не знают. Ну вот, у Аками это есть, и у нас это, пускай будет. Но я на самом деле так сообщу: у нас есть семь направлений для развития. Ну, мы как бы вот сели, такой план составили, да. Но дело в том, что одновременно мы можем идти по двум направлениям. Ну, чтобы не было такого распыления сил. И вот то направление, которое относится к развитию Ярмарка, оно фактически завершается. Ну, завершается его развитие, потому что, собственно, все. Вот сейчас вот Сибирь еще остается, ну, буквально может быть мест 6 ну вот какие-то отдельные города да собственно и вся россия ну где мы можем доехать а сколько вообще всего организаторов в каждом городе свой нет нет, нет. ты знаешь вот на этот вопрос не ответит так немножко затруднительно дело в том что э, у нас есть допустим один э, парнишка очень хороший студент но он с нами а, только летом Джуди вот это? нет о, о, джиди. <свят> <свят> джиди нет а, джиди сейчас из оренбурга уехал вот но он а с нами естественно связь поддерживает и я так а, думаю что он будет ездить да? mm -hmm. потом вот знаешь как на этот вот а, сезон у одного из наших ребят жена м -м, рожает он выпал да? Ну, как бы вот он ждет там вот потом у нас несколько ребят они просто вот своими делами занимаются она сезон ну то есть сезон у нас идет 4 месяца а вот который мы реально выезжаем это где-то ну недель шесть они вот свои откладывают дела и выезжают но это знаешь как это вот состав он как бы это на этот сезон ну, такой состав на этот немножко такой там да то есть вот есть у нас девушка, она у нас долгое время работала, вот сейчас открыла свое ателье и полгода в нем сидела, шила, шила, шила, шила. Потом ко мне приходит, говорит, Дим, вот на следующий сезон я еду, потому что шить вот так мне уже стало скучно. Вот она вот так как бы сообщал, да, но вот ее сколько-то с нами вот не было там. Появятся ли новые форматы товаров, что-то вроде вот... Все Мы время. про полотенца с принзами. Здесь идет вот как, вот я вот сообщу, да, а, смотри как. Дело в том, что вот, во-первых, есть такой товар, который в общем-то людям и не нужен. То есть ты его можешь, конечно, завести, но он будет людям не нужен, да. То есть это очень такой вот, а, жесткий Мы, мы их, а -а -а, знаешь, почему убрали? Из-за двух причин. Потому что у а, милиции к ним все время были вопросы. Им надо было все время объяснять, что это сувенир. Это сувенир. <Richards> сувенир <Feelsbroken> это, понимаешь, ну вот так вот. да? <Sure> а во-вторых, а вот там а, а в чем штука идет? Если вот брать те катаны, что реально а, с, а, сувениры, они сделаны очень м, фигово, ну они вот, ну, вообще никак, да, mm -hmm. а если закупать катаны хорошие, то уже там, блин, это уже не совсем Дорогие. сувениры, понимаешь, mm -hmm. то вот есть, вот, да, и, блин, слушай, ну, не надо. Понимаешь, вот, ну, mm. чтобы таких не было вот, росло. А так, блин, там же есть ведь отличный. вещь, будут ставить-то будешь вот да? так. Mm. Ну, ну, вот так да. Вопрос. Вы сюда собираетесь когда возвращаться? Летом. Следующее. Ну, под школу, да? Yeah. Под школу. Раньше вы проводили. Нет, один мы раз нет, в год, нет, через... нет, нет. Там у нас, знаешь как, на самом деле мы иногда в некоторых городах пропускаем независящим от нас по причинам, знаешь, в чем дело? Когда у нас вот Омск был один на всю Сибирь, да, то вот очень было сложно заезжать. И вот когда шли какие-то на то ну ну все. То есть вот мы звонили в это в ДК Барану, они нам говорили, ребята, извините, все занято. Ну что сделаешь? Все, понимаешь? А, есть же другие вот места да? Континент есть. А, смотри. Вот я тебе сейчас давай один момент сообщу. То, что есть а, континент, это еще не значит, что они вот а ждут прям вот так вот. Ребята, заезжайте. Да нифига, понимаешь? Потому что, ну, чаще всего все занято. Mm -hmm. Просто занято и все. Понимаешь, это же не так, что кто-то прямо вот так вот там ждет от нас. Все, идемте к нам там, понимаешь там ну, ну нет это один момент второй э, момент иногда о, просто за аренду столько за ламывать что ну, ну извините ну ладно знаешь и это э, бывает всякое на самом деле а потом понимаешь вот ты отсюда из омска и ты знаешь о слушай там, там есть, там есть место, да, ой, я в этот ТЦ зашла, увидела, там место пустое, а это сделать вот из Оренбурга как, а если тебе надо за сезон сделать 40 ярмарок, понимаешь? Тогда же осты... Ты вот так вот звонишь, вот, ну, я просто вот сообщаю, на этой неделе нам раз и в трех местах, но мы сейчас что, у нас есть отдельный человек, который просто по городам ищет места, <связыч> он просто звонит, узнает, а как что, а как это, а вот это что, вот это как, понимаешь? Все, ну ему там сообщают, у него просто, но ну, мы сейчас вот на этом выходим, что у нас во многих городах ну просто есть резерв, ну вот как здесь, да, потому что раз в ДК Батранова занято, а мы раз вот сюда свободно. А кто знает, вот мы будем летом звонить, а нам скажут извините, ребята, а ну как бы занято, mm -hmm. но это ведь быть может, знаешь? И Знаю, вот ты еще. Ну, да, а, знаешь как, это ведь не от нас ведь mm -hmm. зависит, понимаешь, и очень вот такое бывает, а потом, когда особенно в, в ДК, допустим, ДК железнодотрожников, вот они по всей стране отличные, ДК, ну, такие прямо есть, очень солидные, то огромная площадь там, но у них ведь как может быть? И нам об этом реально раньше ну, заранее сообщать. Ребята, да, мы с вами все там заключаем, но на нас может выйти свое начальство, ну, то есть от РЖД искать ребята. Этот день, кто там не был, всех там это... И о, случается такое, значит, И нам они звонят, говорят, ну, блин, ну, слушайте, вот такая о, ситуация. А здесь у тебя уже человек 700 идет, там, да? Они ждут, и надо за несколько дней что-то просто найти, чтобы, ну... Хоть что-то, бля, да. Потому что всем сообщать, что извините, не будет. Это, блин, но это очень так это, да. И случалось это у нас много раз. Что искать надо было просто вот прямо вот так вот. Хоть что-то снять там, не знаю, без столов. Столы где-то нанять. Иногда столы бывают из другого города города завозим Дождать. ну слушай а что вот так вот сделаешь да? вот так вот вот вот так вставить тебе перед фактом нет это не сделать в сибири потому что огромное расстояние а в центральной россии где города так стоят ну, бывает раз что-нибудь нашли они заехали ставим обратно приезжают обратно отдаем увозят все там сделали Но всякое бывает нет это знаешь как это не то что город мы там прям вот так вот, да? обычная работа что можете пожелать смотрящим да так я на самом деле так сообщу ребят аниме увлекайтесь но хотя бы часов по 6 питер все-таки не стоит вместо ста сна смотреть аниме Потому что я вот от многих, на самом деле, <реговорил> родителей слышал, что они не любят аниме, потому что ребенок вместо сна смотрит аниме. <реговорил> <реговорил> <реговорил> ну вот так вот, да? Вот. А так, на самом деле, я вот а, сообщу то, что я достаточно многим людям сообщал. Если а, человек в 16-17 лет ничем не затрачивается и ничем не увлекается ему в лет а в 40 будет жить очень скучно пока есть для этого силы энергия и аниме. да интерес увлекайтесь нет не обязательно аниме. пройдет 6-7 лет станете расчетливыми станете продуманными и станет жить намного скучнее ну что, а пацаны, мой персонаж? Все. Да.